это те же самые рисованные истории или графические романы. Форма искусства, при которой идет визуальный ряд и текстовое послание к этому визуальному ряду. Но нужно сказать, что комикс также может быть просто состоять из одних картинок без текстового набора. Искусство комикса – это не только история, рассказанная через картинки, но и то, как она будет рассказана. Здесь человек должен обладать целым набором качеств. От сценариста до режиссера, оператора и непосредственно рисовальщика. Для рисования комикса используются самые разнообразные инструменты, от инкеров, линеров, ручек до перышка с тушью. Диапазон средств художественных для выражения мысли очень широк. Идеи для комиксов можно искать везде, в обыкновенной жизни, в нашей жизни, да, во встречах с людьми, в музыке, в театре, в литературе. Надо смотреть и ориентироваться на лучших художников, которые в этой области работают, которые знаменитые, которые успешные. Если человек, занимающийся этим, Молодой человек, он хочет тоже быть успешным, знаменитым и продвинутым. Вот. Для этого надо насматривать материал, не бояться, может быть, даже копировать э, комиксы. Обращать внимание на композицию, на построение, на цветовое решение, на то, как художник передал э, ракурсы те или иные э, людей. Ими надо вдохновляться, их надо черпать. Откуда черпать? Вот из книг, из направления, в котором вы хотите работать, творить и заниматься.